производство батончиков из клетчатки вот и такие проблемы с упаковкой вот такой шов плохой получается и второй тоже не очень судя по всему высокая температура неровный продольный шов более-менее меняем сейчас будем пытаться исправить машина простор 250 ну такая да 60 миллиметров длина упаковки вот так вот. Вот. будем сейчас учить качество упаковки налаживать. вот так выясняется что температура была слишком высокая вот сейчас шов появится без пережигания но не дорезает нож вот этот вот нож и вот туда под него вставляются рихтовочные пластины так установка рихтовочных пластин вот такие из фольги вырезаем пластинки и вставляем вот туда место крепления установки точнее ножей ножа есть плоского поверхность рабочая и не вот это вот плоская это не рабочая вот слегка закругленная вот это вот это рабочая вот. отрезать полосочку можно используя вот эти направляющие вот так вот ножом обычным канцелярским за несколько проходов вот так. очень аккуратно и ровно идеально ровно вот такая красота ну Вот. подложил я под верхний нож видно 4 пластины тоненьких и две потолще вот столько пришлось несколько штук. Сейчас нож холодный и рез происходит практически идеально. Нужно учитывать, что при нагревании вся система расширяется и усилие на ножах в момент отреза увеличивается. Соответственно, рихтовочные пластины нужно подкладывать с учетом расширение принадлежение и регулировка вот этих вот пружин вот этими винтами сейчас система нагреется посмотрим как все это решит еще одна проблема клиент заказал этикетку и не заказал фотометку если видите, ее нет нигде естественно, без фотометки работает все как без фотометки этикетка рез будет здесь, здесь и в год но не в нужном месте вылечить теоретически это можно сейчас попробуем Будем использовать вот этот кусочек. Он идет без пересекания с другими рисунками. Есть, часть вот этой полоски можно использовать как фотометку. Если провести прямую линию, то здесь есть проверка. Попробуем, будет ли работать. фотометки нет, но по факту она есть, режет там, где нужно. И... Вот так, без фотометки, работа без фотометки, по фотометке. Вот здесь она должна была быть, но ее нету. Выберем зелёные полоски, как будто нет. Давай. Пробуем упаковывать. Черт возьми. почти полная коробка дату, наверно чуть-чуть подвинуть нужно еще больше сделать время нет, нет, главное, то нормально, то нет чуть-чуть еще в коем случае заходит на на вот эту надпись да чем на шов, да, шов, шов. это термокраска если попадает на, да, на шов то смагу вот как здесь Конечно, разобрать можно но лучше подальше вот так вот Отлично. Ну вот, фотометр вычитает, выдает, конечно, периодически ошибки, но тем не менее вот эта зеленая полоска в качестве фотометки работает. Чуть-чуть бы, если бы ее побольше нарисовали, вообще было бы зелено. Вот выдает ошибку. Кто-то Иногда. Но тем не менее. Вот сейчас была ошибка. Прошел глюк. Но она подстроилась дальше. Все-таки. Вот она разрезала. Несколько. И дальше пошел процесс нормальный. Причем без остановки. Нашибку сбрасываем и продолжаем работать В общем, все супер просто, на мой взгляд. Решили проблему в общем, реза поперечного отрегулировали положение печати и отчасти даже решили работу по, по результатам работы вот такое количество сделано сколько здесь в ящике примерно сколько Тут 500 да ну вот 500 штук мы сделали и вроде как проблем никаких отлично красивая попытка